Приветствую вас, друзья! Вы на канале Все для Клва. Злые и голодные лезут во все щели. Сегодня у нас 17 августа. Скоро осень. Вот. И мы приехали на Днестр. Ловить карпа карася. Будем ловить на кормушку, фидерную кормушку Потап. Вот, в разных вариациях оснастки поводков. Поэтому сейчас все покажу, расскажу, объясню. вот И проведем небольшой эксперимент. В принципе, как всегда. Вот и наш первый карасик. В качестве насадки будем использовать горох. Вот. Если вы видите, в ведре, это тот, который будет у меня в кормушке фирмы Потап. И в коробочке тот, который мы будем насаживать на крючок. Почему разные? Потому как перед рыбалкой я э, когда замачивал горох, не успел его вовремя сварить. Он у меня два дня или даже три дня замачивался и э, получается стал уже в половинке. То есть слезла кошечка, видите, да, при варке. И он уже непригодный для того, чтобы его насаживать. Конечно, когда варил, получил втык от жены. То, что запах был специфический в квартире. Но... Надеюсь, уловом мы компенсируем все наши неудобства. Вот. Этот, немножко... Этот замочил я на сутки. Вот он нормально сварился. И в принципе готов к насаживанию. Так, по крючкам. Значит, крючки буду использовать гамакатсу. Вот пока определяюсь. Либо F22 десятку, либо вот этот 35-13 шестерка, либо восьмерка метод хук. В принципе, по размерности они чуть-чуть плюс-минус отличаются, но мне кажется, вот шестерочка будет лучше, потому как сюда лучше э, нацепится горох. И будет чуть-чуть больше расстояние от края гороха до э, жала крючка. Всех остальных будет меньше, хотя вот восьмерочка тоже мне нравится, вот этот метод тут. тоже в принципе подойдет. Ну, будем, короче, экспериментировать. Итак, друзья, первый вариант оснастки э -э, классический это кормушка с отводом, вертлюжок и поводок с крючком. Э -э, второй вариант будет у нас э -э, то же самое, только поводок с волщной оснасткой вот такой и третий вариант оснастки будет у нас с коротким отводом в детом в верхнюю часть кормушки и коротким поводочком с крючком вот так будем экспериментировать какой будет эффективнее друзья место мне досталось на 51 километре в принципе нормально здесь у меня стоит одно удилище рекорд здесь Кайда Альбатрон второе здесь у меня хамелеончик стоит, третье вот здесь четвертое хамелеончик пятый хамелеончик и шестое, импульс. Вот таких вот шесть вариантов. Попробуем мы с поводками поэкспериментировать. друзья. Хороший мерный карасик. О, шикарный. Сейчас покажу. Он красавец посмотрите! Что там? Отклювочка вроде. Красик. Так, друзья, у нас краповая поклевка. волосину с нас контакт нашего красавца она вот такой вот красавец вот она нижняя губа и волосная оснастка сработала кричочек 10 номера F22 Gamakatsu. Вот ну, такой красавец. Это карасик. Вот такой. На клёв, опять бешеный. Смотри, что говорится. Давайте вытащим этого красавца. завел меня этот красавец в чегри такие камыши но не зря мы туда сходили друзья на волсиную оснасточку смотри какой красавец хорошенький Есть контакт. Вот он касается. Так, здесь у нас э, с волосиной оснасткой. Вот Хорошенький. Килограммушечка. Тузик такой. Ну, что касается... Друзья, тут что-то серьезное, так мне кажется. Ой, краса! Давай, иди к папочке, иди к папочке сюда. Давай, погулял, хватит, иди к папе, иди к папе, иди. Да, на альбатрончик ловить, конечно, очень приятно. Дивись мягенькая, легенькая. Супер. же тузик. Такой же самый тузик. Ладно. друзья полюбуйтесь да. хорошенький мерный такой. друзья на тоже на волосяную оснастку такая вот красивый блестящий серебряный карасик супер мерный такой друзья хитрость заключается в том что далеко бросать не нужно тут получается изгиб реки и Из заторбежной силой весь корм все идет к берегу то есть получается нужно кидать под первую бровку а первая бровка здесь ну буквально ну вот 6 семь восемь метров не больше вариант кто дальше бьет, тот кращ играет, тут не, не получается. Это не футбол. Ну, полтора, не ну, такие все. Полтора, нет. Друзья, очередной карпик. Где-то киложка. Тузик такой небольшой. Он ну, такой красавец. Так. Да, классический вариант оснастки без э, волося... ну, короче, не волосяная. Что здесь, красавец? Мощный, красивый серебряный карась. Бомба! Вот такой у нас улов сегодня, чуть больше десятка карпиков, около десятки карасей, хороших, мощных. Ну, уловом я очень доволен, в принципе, за полдня это нормально, в принципе, рыбалка прошла успешно. Друзья, заканчиваем нашу рыбалку. Хочется сделать несколько выводов. Первое, что поводки с кормушкой от фирмы Потап работают что с волосом, что без волоса одинаково эффективно. То есть нельзя кому-то дать приоритет. Тому поводку или другому. А с поводком, который сверху с кормушки ловилось менее эффективно. Вот поэтому я его где-то на середине рыбалки убрал. вообще. Наловили мы с вами Достаточно рыбы. И как все гениально просто, так и рыбалка с кормушкой от фирмы Потап простая и эффективна. И вы этому свидетели. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот здесь вот. С вами был Александр Третьяков и канал Все для Клева. Всем удачи, встретимся на рыбалке. Пока!